Всем привет! Меня зовут Константин, и я ведущий. И я хочу взять интервью у Марины и Максима. Так хорошо ли они друг друга знают? Поехали! Сколько лет вместе и когда познакомились? Два, два с, с половиной года. С половиной. с половиной уже. Да, два с половиной года, когда познакомились. Зимой. Месяц. Да, зимой, в январе. В конце января. 19 -го. 19 -го января. Первая встреча. Ой. В 2020 году, где-то осенью. Каком -21? В каком 2021? В 2020 году. В 2020 году осенью. Ты, ты после Новый год написал. Вот тогда. Максим, 21 2021 год. А поступил ты когда? В 2021. В 2020 ты в колледж поступил? А, да, в 2020. А что у нас больше всего ценит Марина в Максиме? Доброту. Все, да, больше? Ну, не, доброту, добрый парень. А Максим что ценит? Что у ней есть. Какие еще качества у Максима? Очень хороший, очень добрый, воспитанный. Очень паренька слушается. Так, а кто у нас главный в семье, получается, будет? Я. Я. Я. Я. Я. Да. Вот это новости. Максим, а ты что скажешь? Как опишешь Марину? Что думаешь о Марине? Ну, она более такая собственница. Любит покомандовать. Марина согласна, да? Воспитывать. Ну да. Ну, в миру, конечно. Да, конечно. Может быть, а может и нет. А как вы готовитесь к свадьбе? Очень нервно. Очень тяжело. А кто больше готовится? Максим или Мария? Я, конечно. Нет. А Максим что, ничего не делает, что ли? Максим, ну, что делать? все помогает. Что-то помогает? Все, что скажешь, помогает. Да, конечно. Может быть. А может и нет. А кто будет самым активным гостем на свадьбе? Ну, Алексей Просняков, мне кажется, выделится. Отличится. Да. Вы вообще ссоритесь? Да. Это, мне кажется, в день не сосчитать. Какие-то бытовые, наверное, ссоры Да что ты, черт побери, такой. Максим, ты как думаешь, почему вы ссоритесь? Ну, оба вспыльчивые. И оба отходчивые. А, кто... отходчивый. Отходчивый? Ну, прекрасно. А кто готовит завтрак у вас? Я не готов. Нет. Нет. почему? Мы просто не завтракаем. Что так можно было, что ли? Да мы после сна не особо любители. Хорошо, а обед кто готовит? По-разному. Мама, Максима, я. Ну хорошо. Ну? Что мы mm. любим mm. делать вдвоем? It Наверное, смотреть какие-нибудь сериалы, фильмы, отдыхать. А хобби есть у Максима какое-нибудь? Да. Машины. Марина, чем любит заниматься? свободное Las время от Максима. Говори. Ногти делать. Да когда я их делала? Делала. Когда тебя нет, что я делала дома? Отдыхаешь Серьезный вопрос. О чем мечтаете? Давай, Максим, наверное, сначала ответить. О чем мечтаешь? Ну как, о чем? О детях, о будущем, о жизни. О будущем детей. О хорошем будущем, наверное. Максим, скажи, какие будут обязанности у Марины, когда она станет полноценной супругой? у нее обязанностей нет никаких, она сама все понимает, сама все делает. Ученые назвали это естественным... А у Максима будут какие-то обязанности, или он, или он тоже все понимает? Приносить денежку, да? любить, ухаживать, показывать свое внимание. Wow. Это адвенция. А Максим веселый или не веселый? Очень веселый. С юмором? Да, с большим. Максим, а Марина? Как она? <связать> с юмором? <связать> Еще больше. <связать> <связать> ну все, молодцы. Хорошо, хорошо.